Я Поехали. Я свалю, пацаны, с вашего позволения, есть, ничего не вижу. Э, ну это страшная тема. Это. Это прям жесткост. Я короче надеюсь, что оно все-таки зайдет. Привет! Жду сразу. Комментариев по типу, человек, есть деньги на такие крафты, нет денег на парикмахерскую, волосатый человек с вами Это еще, кстати, как-то более или менее выглядит, а то, я думал, там вообще ужас Нет, ужас, видишь, тут вообще какая-то жесть творится Ну просто с последними событиями я фактически не сплю ночами и просто, ну, выгляжу сейчас вот так, как бомж Всем привет, это бездомный человек, здорово Сегодня будет грязь, реальная грязь, сейчас на теме висит один драгон лор, который стоит пол миллиона рублей Хочется ли его скрафтить, заапгрейдить Или как называйте, как хотите, определенно Сегодня это будет в ролике У меня сейчас забанены трейды, потому что я идиот Нажал на кнопку отменить все трейды Хотя должен был записать подгон от подписчиков Но я их зачем-то отменил, потому что я дура И теперь трейды на 7 дней забанены Я вообще абсолютно ни с каких сайтов не могу выводить скины Но в принципе, что и логично А с крайнего ролика по форс форсдропу Скины в инвентаре у меня лежат Лежит скинов стоимостью в полмиллиона рублей Вывести не могу, потому что забанены трейды И только сегодня 17 ты только 20 числа, это все откроется. И вот этот дел, что мы записывали ролик на топ-скине, он там был, что сегодня, но ну, я посмотрел, но в апгрейдах есть. И хочется сделать интересный контент. Как обычно, традиция. Просто, сука, традиция. Ждем 5 секунд одного человека, кто не влепил лайк. И я вот сейчас просто вот так вот разлягусь, напрягся. Царь в адварца, О, царь водбарца! Напрягся, расслабился уже. Короче, 5 секунд ждем тебя, потому что я вижу, что ты лайк не поставил. Обернись, за спину я там уже стою мониторию пока лайк uh -huh. будет поражать давай 5 я научился 4 не научился 4 3 2 1 и вот не поставил, бля, жду тебя И ты его не поставил Вот сейчас прикинь, мы с тобой просто сидим Из-за одного человека, который не поставил лайк Ты можешь, далее по приколу сейчас обновить страничку И там уже было 0 Или сто, или может пятьсот, а может Уже к этому времени тысяча, уже две Просто обнови, посмотри, а вот сейчас поставишь Вообще будет круто, реально ты можешь изменить положение Я растяну это начало, чтобы еще сказать вам Огромное, человедовское вот такое вот просто Спасибо, просто По той причине, что, ну, я много раз говорил И буду повторять, но я вам без границ Благодарен. Я каждое утро всегда захожу посмотреть, как, собственно, зашел ролик, смотрю на лайки, на просмотры, на комментарии. Ребят, лайков уже больше тысячи фактически на каждом видосе. Вот от сердца говорю, пацаны и дамы, мне дамы смотрят, аж девчонки смотрят. Спасибо вам огромное, вы поддерживаете. Самая лучшая валюта, чтобы расплатиться за ролик от вас, это лайк. Если есть девочки можете скинуть. Не, на самом деле, реально. Продолжав лайк, вы делаете настроение одному человеку в мире лучше. Короче, затянул, жду комментариев по типу «Раз, байтишь на лайки». Ну, а как по-другому? Реально, это сейчас очень круто и это помогает. И всем новым подписчикам тоже привет. Погнали! Я вот, знаешь, сейчас это при тебе буду делать и плакать. Короче, у меня здесь скинов на, ну, полмиллиона, 469 там тысяч, округлил. Короче, что мы оставляем? Загрузить еще. Ну, мы продаем, конечно же, все, не... Такое интересное. Я уверен в том, что я ставлю огненный змей, это точно. Волны, скорее всего, потому что волны именно штык-нож. Потому что это культовый нож. Хотелось бы еще зуб тигра, коготь, но нужно смотреть опять же по балику. Но для начала нужно продать все. Так, одни волны продадим. 251 тысяча. Ну и давай еще, допустим, перчи изумрудная. Коготь. Давай коготь и вот так вот оставим волну огненный змея, замурудная сеть перчи 300 тысяч рублей. Что нам сегодня нужно сделать? Нужно скрафтить вот этот дел за полляма. Очень хочется и очень колется. Кусается. Короче, здесь по 10% ну, крафтить вообще в беспонт, потому что а почему нет риски на тут? Подожди. А, ну потому что нож 1,40, типа он вообще да не подходит. Мы делали ролик, когда проверяли, какой процент заходит лучше всего. Ну, типа по 10% это вообще просто в бестолку это пробовать. Это бред. Даже 20% более или менее, но 10% это прям совсем минимум, на который я не пойду на такие риски. Попробуем на нож. На вип-кейсах нафармить Надеюсь получится Реально хочется Вот в инвентаре Такой делочек за и Перед этим Как на изике говорю И везде где есть такая система На топскине Скажу Спасибо кто пополняет Благодаря промикам Ребят я здесь заработал Более 200 тысяч рублей Вам реально за это Огромное спасибо Что вы пополняете Здесь аж 2614 пополнений Реально вам спасибо Вы крутые Промик на 40% огор. Ну всем спасибо Я не советую Это не рекламный ролик Это важно Потому что многие пишут Ой И так далее Я вот в триллиардный зайдите на мои самые первые ролики по изи-дропу, когда не могло просто никакой абсолютно речи идти по поводу сотрудничества, потому что я там делал даже разоблачение на ютуберов, которые рекламировали изи. В принципе, в каждом ролике говорил, ребят, ну я на этой параше не советую открывать кейсы. Это сайт, который работает себе только в плюс. И вам никогда не будет выпадать, как ютуберам. И мне тогда даже не выпадало. И для контента, когда мне дропалось что-то дорогое, ну там и депы, простите, меня на тот момент были под 5, потом 10 и 15 тысяч рублей, тогда это были большие деньги. И мне дроп но там были большие депы. На тот момент это реально была, ну, рубль был, он был стойкий. И я также продавал скины и делал контент. Потому что в любом случае я буду еще заливать денег. Сейчас, конечно, эти суммы больше, и рубль обесценился. Опять же. Я в любом случае еще буду заливать денег, да, не такие суммы, да, вот как сейчас элементарно. Но сейчас я все равно азарт играю роль, потому что лежат скины, я такой. Дейл за пол мульта. Ну, я хочу до вас донести именно тот посыл, что я и тогда продавал скины, чтобы сделать контент. И сейчас это делаю. И вы мне писали, что я кручу на фантики, и что мне выдают баланс, а выводить я не могу. Даже когда речи не могло идти в сотрудничестве с моего канала с Изиком, потому что у меня просто не было тогда много подписчиков. Хотя было больше просмотров, чем сейчас, да, но тем не менее, речи тогда идти никакой не могло. И вы и сейчас до сих пор пишете то же самое. Ну, ребят, я спокойно могу сказать, я не советую на Форсдропе открывать кейсы. Спокойно! Просто спокойно Поэтому ну, неприятно, приятно, когда вы пишете что-то подобное Тем более вывод у меня не залочен Я вам это показывал, когда у меня был опять же трейд открыт Что я могу все что угодно вывести У меня он открыт На каждом сайте я это показываю С Изиком мне до сих пор тут мозги, что я рекламирую сайт С Изиком я работал давным-давно И я говорил тогда, ребят, ролики рекламные Потом ко мне начали поступать другие предложения Я не буду говорить какие Ну все равно не хочется открывать всю суть переписки Но я отказался от идеи сотрудничества Я это также говорил в ролике. Это было, наверное, в году не соврать, 18-м, может быть, 17-м, я просто на скидку не помню, не могу сказать. Но мне выдавали балик, и я вам говорил, прям говорил, это рекламный ролик. То есть ролик рекламный, балик выдали Поэтому не нужно писать гадости, мне неприятно Реально, потому что я делал для вас контент Но очень долго сейчас затянули, прям вступление Реально долго и будете меня за это говнить Но очень, очень, очень долго эта вся история будет Сразу поехали, залетаем 10 вип-кейсов 300к рублей в теории Ну в теории можно какой-то скин выбрать Или просто, можно было просто за балик скрафтить Бля, можно было скрафтить за балик А хотя мы не зря это сделали Вообще не зря Мы немного слили, стой я думал, там будет больше, честно. Я просто думал, там будет сумма, типа, ну, нормально. Это какая-то фигня как получилась. А, Дэл, давай ставим 200к. Ну, и, типа, сделаем... Короче, 200к оставим. Хочется, ну, немного, немного попробовать все-таки бустануть, чтобы шансов было больше. Потому что, ну, все-таки сливать 300к я не хочу и не собираюсь. И это Дэл скрафтить, ну, было бы реально здорово. А вот сейчас хорошо! А вот сейчас прям сочно! Это уже, ну, соточка. Спокойно Соточка, 14 Юспик за 3К, удивительно Гамма Волны Бовый ножик, который я не видел 27К Ну слушай, здесь прям вкусно И вот сейчас я понимаю, что все-таки не зря Можно открыть, будет 10 ножевых кейсов Которые сейчас, напомню, стоят 1 кейс 22 тысячи рублей, блин 22К Можно попробовать, но там 10 кейсов, 220 тысяч Это жестко и типа рисковая тема, бля Золотая арбасика! Вау! Вау! Вау! Вау! Вау! ⁇ -я оставлю! Бля, ну это прям, ну это, блин, это вообще нежданно, негаданно, честно. Я аж голос подорвал. Я извиняюсь, кому там, кто в наушниках может сидит. я прям откашлялся сейчас. Бля, ну это, это, это хорошо. Подожди, сколько сейчас стоит вся эта история? 323К. Блять, золотая рыбосека. Давай пробуем еще пять ножевых в догоночку накидать. Ухуху, бля! Вот к этому меня жизнь вообще не готовила, это хорошо, это прям хорошечно, кровавая паутина, 5 кейсов это 100% окуп, наврал вам Ля, ну, слушай, а я предлагаю, ну давай, блин, ролик вот с выступлением долгий получился, но ролик дорогой, мы можно такому видосу позволить сделать такое вступление, все-таки сегодня будет крафт на ДЛ за полмиллиона один секрет для маленькой, для маленькой такой компании, а чё так дешево. Вот единственный вопрос, я думал он стоит дороже, почему так дешево, Карл, что с этим миром не так? Я реально думал, типа он в районе 70к, рентген 30 тысяч, ну как-то несерьёзно, вообще ни разу. И вот что то после этого он начнет меня долбить, пицца. Я хотел оставить чуть больше, ну, ну, ну типа сейчас смотри... 30 Мало, блядь. Но у нас арбосека выпала. То есть, как бы, блин, можно уповать на то, что не зря. Все-таки арбосека. То есть, сейчас, если посчитать, пораскладывать или вычитать. 323к. Бау. 323 плюс 171. Математика. Мое все. 327 плюс или я ошибаюсь? 323 плюс 171. 300. Ну почти 500, короче то на ток, по итогу и вышел там в районе 500к, ну типа сейчас чуть-чуть больше но все равно, ну короче, давай сейчас 5 вип-кейсов, и дальше по ситуации будем смотреть ну сегодня прям жесткий ролик, я реально к такому мне жизни не готовила, он скорее всего именно сам момент крафта, апгрейда да, и open кейсов получится короткие вступления длинные мы его оставим таким, ну как бы, ну все, не, он, он меня начинает говнить, просто проверяй, бля, он меня говнить начинает, 8000 потратили мы 59 еще один раз, и возможно зря, бля, и возможно и возможно, зря. И возможно, сейчас зря. И возможно, сейчас прям очень зря. Нет, хотя не зря. Убийство, закалка. Мы купили. Убийство сколько? Блять, ну, 66 немножечко купили. Короче, я предлагаю сделать что? Ну, я не хочу затягивать ролик. Волны я хочу вывести. Изумрудную сеть я продам. У нас 190 тысяч рублей. Апгрейды. DL использовать Баланс. 33%, я не хочу продавать калаши свои, и реально не хочу, там еще и волны, я ну не хочу это все продавать, 190 тысяч, 33%, у нас на 20 заходило, и сейчас мы еще подслили, давай, мы знаешь, как сделаем, мы используем баланс и чуть-чуть буквально по, ну вот так посливаем, просто как бы, ну, слива 3 сделаем, чтобы оно было, и после этого уже хоть как-то, раз, два... Но на этом проценте, скорее всего, конечно, не сделает. Это прям глупый третий слив. Но сливаем им по 8-9 по тысяч каждый раз Это как бы не неприятно Бля, и походу все-таки придется продавать что-то Потому что, ну, типа, 160 тысяч То есть даже там баликом это получится прям хуйня какая-то Я скажу тебе честно Бля, значит, прижар 28, это мало ну, давай, ладно, ставим калашки, продам Уфу, страшно 35% Мы слили Бля, вот сейчас очково. Вот это прям такой момент пиковый. Очень жесткий момент. Дел за полмиллиона. Поддержите лайком. Ну, 200к. На балике, конечно, осталось еще. но ну, не на балике, а в инвенте 200... Сколько получается? 5, 6, 7, 20, 2000. Ну, типа, дел за полмульта, это будет очень жестко. В общем, поддержите, пожалуйста, лайком. Сейчас будем делать. Контент. Я ножницы уберу. У меня в руки ножницы. Я переживаю просто, тереблю. Поехали. Я свалю, пацаны, с вашего позволения. Я даже давай сделаем вот так. Я сейчас не вижу, что происходит. Я просто надеюсь на то, что там. Ты видишь? Ты сейчас видишь? Я надеюсь, меня слышно? Так, там ноги мои видно. Вот, видишь, какой-то пошел. Э, а, ну это страшная тема. Это, это прям жалко. Просто сейчас я сяду как-нибудь вот так. Это уже пошел какой-то крепкий чего человека. Короче, я надеюсь, это просто краб. Я реально вот, ну давай даже как-то полбоком. Я, короче, надеюсь, что оно все-таки зайдет. Реально, потому что мы все-таки. Ну там оно сливать уже ушло, но пол ляма. Бля, ну я переживаю. Я переживаю. Я со времен кейс батла таких дорогих крафтов не делал. Сейчас просто будем рассчитывать, что все-таки оно как-то зайдет. Ну потому что это. Ну это полмиллиона рублей, бля. Вот сейчас надо. Вот сейчас надо, сука. Ну хотя крайние крафты были на холсторе дорогие. Но там, по-моему, самое дорогое, что я делал, вой за 4 кабакса. бакса. Ну тут полляма, тут больше. Бля, ну это вот страшно, это просто. Это очко, пацаны. Раз, два. Три. Ты завис, блядь, пиздец. Я вообще завис давно, я вообще завис по жизни, брат.